Всем привет! Меня зовут Аня Сейли. Сегодня мне хотелось бы посоветовать вам очень интересные книги, которые на данный момент являются моими самыми любимыми. Поэтому, если вы сейчас в поисках хорошей книги, продолжайте смотреть мои видео. Первая книга называется «Когда Бог был кроликом». от автора Сара Уйнман. Это роман о детстве, о дружбе, о любви. Это история о маленькой девочке Элли, ее брата Джо, об их родителях и ее подруге Дженни Пенни. Я очень люблю такие книги, когда ты их читаешь и тебе кажется, как будто ты живешь с этими персонажами. И эта книга именно такая, поэтому она мне очень понравилась. Следующая, наверное... Еще более интересная книга называется «Девушка онлайн». Эту книгу написала Зоэла. Если вы не знаете, кто это, то Зоэла это британский блогер, видеоблогер. Мне очень нравится ее видео, поэтому я сразу же, не задумываясь, начала читать и была просто удивлена, потому что этот роман настолько интересный. Эта книга про жизнь Пенни Партер, про ее неуверенность в себе, про школу, друзей и ее ее сумасшедшей семейки. Также из-за неуверенности в себе она страдает паническими атаками. Жизнь Пенни Партер один сплошной неловкий момент. Но у Пенни есть один маленький секрет. Своими историями из жизни, своими мыслями она делится всем этим в анонимном блоге под названием девушка онлайн. И когда очередной неловкий момент превращает ее жизнь в настоящий ад, она сбегает в Нью-Йорк. Там она встречает и знакомится с очень привлекательным парнем Ноем. Но у Ноя тоже есть секрет, который полностью изменит жизнь Пенни. Какой секрет и что же будет дальше, конечно, вы узнаете во время чтения. Следующая книга это продолжение вторая часть Девушка онлайн в турне. Это именно тот момент, когда вторая часть такая же интересная, как и первая. Во время чтения первой и второй части меня нельзя было оторвать от этой книги, и очень полезно почитать эту книгу особенно подросткам, потому что, как вы знаете, подростки очень часто не уверены в себе. И я думаю, эти книги помогут вам разобраться чуточку в себе, узнать, как же избавиться от неуверенности. И я честно признаюсь, что эта книга мне в этом очень помогла. Так что, если это девочка подросток и не уверена в себе, обязательно прочти эту книгу. И я думаю, она тебе в этом поможет. И последний роман, который я хочу вам посоветовать, называется «Алхимик», автора Паула Куэлью. Из всех серий книг именно алхимик принес автору мировую известность. В этом романе рассказывается о пастухе Сантьяго, который живет в Андалусии. Он очень любит свою работу, но на самом деле мечтает путешествовать. Однажды ему приснился сон, в котором Сантьяго идет к пирамидам, чтобы найти сокровища. Сначала Сантьяго никак не обратил внимания на свой сон, но когда этот сон уже ему приснился во второй раз, он решил пойти к цыганке и узнать, что же значит этот в этой книге очень много интересных цитат, которые я себе выписала. Как вы знаете, в юности каждый человек о чем-то мечтает, но когда он уже взрослеет, ему кажется, что все его мечты невыполнимы. Эта книга учит всем следовать за своей мечтой и никогда не останавливаться. Но эта книга, по сравнению с предыдущими, которые я сегодня вам посоветовала, будет интересной так и подросткам, так и взрослым. И на этом все. Я надеюсь, что вам было интересно мое новое видео. Также надеюсь, что вы нашли книгу, которую вы хотите почитать. Напишите в комментариях внизу, какая ваша самая любимая книга и почему. Таким образом, вы еще больше поможете этим людям, которые посмотрели мой если вам понравилось мое видео и оно помогло вам, поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал, мне будет безумно приятно. Скоро увидимся в новом видео, всем пока!